Есть доска классическая, это вот она, которую я в руках держу да, То есть, которая просто выглядит, как доска И есть доска, которая, доска клик в которой монтируется шип -пасс. И, соответственно, эти две доски имеют как фактуру дерева, так и фактуру гладкая Соответственно, эта комбинация дает четыре типа доски Классическая доска в фактуре дерева, и фактуре гладкой Доска клик в фактуре дерева, в фактуре гладкой Теперь вот сравнительная таблица, чем они схожи, чем они отличаются. Подразумевает как горизонтальный, так и вертикальный монтаж. Закреплены в горизонте, но в последнее время а, все больше и больше зданий появляется, когда доска монтируется вертикально. Она искусственно удлиняет здание и вносит необычное такое, знаете, разнообразие как бы в строение. Вот я думаю, что тенденция в следующие годы сохранится, и у нас все больше и больше зданий. Иногда даже делают, знаете, там часть фасада горизонтально, часть фасада вертикально. Играются так вот. Сейчас есть даже здания, которые как бы запилены под 45 градусов на фасаде. Ну вот, типа как у ребят у Latitude, офис, который, ну как я говорю, под британский флаг пытались сделать. Но они патриоты, они красный цвет не стали использовать. Соответственно, система вент-фасад. Вот смотрите, если вы посмотрите, то вот тут вот видите бруски да, деревянные использованные. Если здесь посмотрите, то увидите металлическую подсистему. Соответственно, вот эта доска, она имеет как бы окрашенную поверхность в лицевую, да, и неокрашенную поверхность а, задней стенки. Я вам сейчас тут вкратце проскочил, расскажу по поводу производства. Да, сырой материал поступил в машину, разрезали доску, как я вам сказал, из-за чего неровный край, Автоклавирование, покраска. Очень часто задают вопрос, вот купил там светлый фасад, прожил с ним пять лет, надоел, захотелось мне что-то красненького, можно я перекрашу? Это вот в каждой семинаре задают такой вопрос, особенно частники любят позвонить на горячую линию еще это спросить, можно я перекрашу? Теоретически можно. Но вы видели, да, иногда, как перекрашивают машины. А почему сейчас все сравнения будут с машинами идти? Потому что, еще раз говорю, акриловые краски на водной основе. Сейчас все европейские производители свои автомобили красят такими же красками. В принципе, идеально подходит Копорол к нам на фиброцемент. Копороловские краски ложатся очень неплохо. То есть мы иногда даже даем формулу Копороловской краски. Если там забыли там, заказать краску или это, в автомагазин можно прийти и намешать по нашей рецептуре, а и один в один это все хорошо ляжет на доску. Так вот, когда подкрашивают машины, иногда краски облезают. Точно так же я вас предостерегаю об этом на фасаде, сейчас я расскажу. То есть вот сырой материал, он грубо прошел какую-то обработку, там прессование, там кое-где, там что-то. Это поверхность разогревается до 70 градусов. Зачем это делается? Как бы... Такие кисточки ездят, такие, знаете, широкие. И вот на доску, на доску наносят грунтовку, вот эту грунтовку, с добавлением колера. Если вы перевернете любой цвет доски, то увидите, что вот, будь то коричневая доска, что она, в принципе, по цвету, да, то есть серая доска с серой задней стенкой, коричневая доска с коричневой задней стенкой. Зачем нужно, если на задней доске вы увидите какие-то проплешенные такие, то есть, ну, грубо на коричневой доске, увидели какие-то непрокрашенные белые пятна. Это не совсем кондиционная доска, это значит, что доска прогрунтована плохо. Соответственно, краска ложится хорошо только на грунтованную, на хорошо загрунтованную доску. Соответственно, вся доска грунтуется, да, поверхность разогревается до 70 градусов и 8 сопол быстро летают, нанося 4 слоя краски. То есть краска как бы впекается в поверхность. И Дальше он идет в холодильную камеру и происходит термоудар, резкое охлаждение доски, краска запеклась. И второй раз на этот же цикл еще раз заходит доска, еще 4 слоя краски на нее набрызгивается, опять разогревается, опять охлаждается. Таким образом, как бы доска красится. Я всегда говорю участнику, если вы сможете этот процесс повторить на фасаде, то, скорее всего, тогда как бы, вы гарантированно проживете с ней еще очень долго. После этого участник как бы говорит, ну, наверное, я так не покрашиваю себя. То есть, ну, теоретически перекрасить, конечно, можно, но без гарантии. Вот реально без гарантии. А, ну и по поводу вот, почему начал говорить, по поводу Венфасада. Вот тут 8 слоев краски, и тут сколько вы не лейте, дожди, не дожди, там доска просто капля просто течет, она просто не впитывается, знаете, вот как в автомобиль покрывают там горячим воском, нано там каким-то покрытием, просто капля течет, но задняя стенка является не окрашенной. почему она не красится? Да потому что повредили вы вот, допустим, шурупом закрутили, да, попала вот сюда какая-то влага, да, возможно. Доска имеет повреждение и через это повреждение, да, краска нарушена, ну какую-то там часть влаги он впитывает, допустим, доска. Она отдает всю влагу через вентилируемую заднюю стенку. Тут влага не запирается, то есть идет постоянная вентиляция задней стены доски. То есть и она всю влагу отдаст. Не, ну как она отдаст, если грунтовка обработана со всех сторон. Ну правильно. А кто сказал, что грунтовка не дышит? Знаете, у нас задают часто вопрос: можно делать односторонние заборы? Я всем говорю: нельзя односторонние заборы делать, потому что задняя стенка реально она может впитывать влагу. Они говорят: мы покрасим, мы покрасим, мы покрасим ее. Я говорю не надо вы запрете влагу как бы внутри доски но смотрите просто у меня сколько заборов есть они в основном или двухсторонние или допустим есть забор на липецке то есть изначально была кирпичная стена и ее просто да на нее вот точно также через металлическую подсистему нашит это тот же самый принцип фен фасада там вентилируемая задняя стенка Ну, нарек... Причем там черный кедрал, который на солнце греется, никаких нареканий. И вот этот забор, который вам Александр показывал, недавно мы смотрели, mm -hmm. это уже заказчику. Только дочери, только дочери. Вы знаете, я, честно говоря, кто-то говорит, что в Европе сложнее климатические условия, кто-то говорит, наоборот, у нас сложнее. Я могу сказать, что приезжая в ту же самую Бельгию, да, там круглый год постоянная сырость. Возможно, это играет злую шутку как раз вот в этом э, варианте с забором, потому что ну, там реально ничего не просыхает. Вот у нас, да, допустим, вот при такой жаре, да, там любая химчистка машина за день машина просохла. Да, в Европе, про, как говорят, там 4 солнечных дня в день, которые все ждут. То есть, вот реально солнечных дня, да. Допустим, влажность у них реально повышенная. С другой стороны, у нас есть нюанс, да, почему у нас дороги-то тоже так разваливаются? Потому что у нас -то... По зиме, да, то есть от плюс 5, а потом минус двадцать. На следующий день долбануло, и асфальт начинает разрывать. Вот в Европе вот этих нюансов нету. И когда мы испытываем цикл морозоустойчивости вот этой доски, а вот эта доска прошла 150 циклов морозоустойчивости, что эквивалентно расчетному сроку службы 50 лет. То есть, грубо, это когда... Ну, давайте, вкратце скажу, что такое морозоустойчивость. Эта доска двое суток лежит в ведре с водой. Ну, я так утрирую, в емкости с водой. То есть она полностью набухает влагой. Влаги она набирает в этот момент до 18%. Это техническая характеристика, которая лежит официально на сайте. То есть, грубо, 10 кг доски лежит, она станет 11,8. То есть, что подчеркнет, что доска 18% влаги набрала. На вент-фасаде она наберет в самую дождливую погоду 2%. Почему венфасад? фасад? 2% это клинкерный кирпич, по большому счету приклеенный напрямую как бы, к стене. Почему венфасад? У нас сейчас все рекламации идут а, в основном по доске, привернутой без вентзазора. Не всегда вплотную, иногда просто возьмут а, нижнюю доску, просто потом заасфальтируют. Соответственно, захода воздуха нету. До свидания говорили по поводу вентилируемой задней стенкой, перфорированной доски. То есть всю избыточную влагу она отдаст через эту неокрашенную поверхность. И красить вот эту заднюю стенку я тоже никому не рекомендую. Ни на заборах, ни на чем на свете, ни это. Кстати, если забор простоял 4,5 года, очень интересно, вот вы снимали в Инстаграме цикл «Как выцветает доска?» Я просто предлагаю вот вытащить вот этот C50 цвет. Я сейчас покажу его, наверное, всем. Ну, это вот этот вот. максимально черный цвет то есть на любой дощечке он подписан это просто черный цвет как бы это и интересно приехать приложить а вот эти образцы на заводе пилятся в россии как бы еще раз говорю все производится в европе в россии в, посельке, в поселке в дечино калужская область стоит просто склад изначально строили завод вроде как все эти огромные площади используются в качестве складского запаса. То есть, если вы позвоните и спросите какой-то цвет такой доски, 90% вероятность что вам скажут, приезжайте, забирайте завтра, только оплатите. То есть, это вот тоже конкурентное преимущество. Так, Ну вот смотрите, деревянная металлическая подконструкция Честно говоря, Россия Стремительно двинулась в сторону металла И я даже думаю, что металл уже давно Обгоняет деревяшку Хотя, опять же, если видели там ролики Дачи строя, в основном они все время дерево Я вам так скажу, в Германии До восьми этажей деревянная подсистема э, Применяется И это считается нормой То есть у них высотное здание Разрешено монтировать на деревянную подсистему У нас это табу сразу То есть в России да, по пожарке, да. Но опять же, там по поводу пленок, там есть много еще нюансов. То есть, ну, мы иногда из крайности в крайность бросаемся, честно говоря. Кстати, кедрал 40 минут горел, ничего с ним не происходит. Единственное, сразу у меня какой-то монтажник тоже, о, я мангалы из него буду делать красиво. Никаких мангалов из него делать не стоит. При остывании, при остывании, часть досок покрылась микротрещинами. При остывании, но... 40 минут открытого горения, да, просто потом ну, опыт останавливается, он смысл дальше не имеет. За 40 минут эвакуируется любой. То есть, понимаете, больше просто не подразумевает. Часть досок микротрещинами покрывается, соответственно, как бы забыли о том, что вы повторно. Но даже кирпич вы перекроете, ну, раз разберете, потому что даже кирпич потеряет все свои физико-механические свойства все в результате пожара. Ну, если только он не сильно огнеупорный. Коттеджные поселки горят, и, ну, наверное, в ошибках монтажа увидим. Пластик реально, дай бог, не горит, но течет он, дай дорогу сразу. Даже если соседний дом покедрал, как бы, ну, служит хорошим препятствием от этого горения. По поводу, кстати, металла, есть второй материал, который называется эквитон. Ну, у ребят, как бы, образцы есть, можете посмотреть. Если какие-то дома хай-тек будете делать, то он туда подходит даже для частного домостроения. Это более высокой плотности материал, но он он дороже. Он начинается там, от 40 евро за квадратный метр. Но зато его используют там, ну, в прошлом году Life ботанический сад. Для высотных он там, идеален, потому что высокой плотности материал. Так вот, эквитон уже в основном только на алюминиевую подсистему. Норпласт, Хилти, Юконы и т.д. и т.п. Так вот, ну алюминий гораздо дороже. Возможно, отделка углов проемов доской кедрал или металлическими профилями кедрал. То есть это вот пока все общее да, первых три пункта. Что такое отделка углов? Ну, наверное, если с кедралом работали, то вы все прекрасно понимаете, что у нас, допустим, Есть так называемая доборка. Ну вот, допустим, вот такие коробки есть. У вас же есть, да, тоже в офисе, да, вот, показывает. То есть вот наружный угол. Наружный угол для елки, наружный угол для клика. Доска клик монтируется в плоскости. Соответственно, чтобы ее закрыть, вот. Достаточно маленького уголка. Углы, кстати, да, то есть, ну так, забегая вперед, 31 цвет. 21 это не является складским цветом. То есть стандартных цветов 30. но ну, я сейчас по доборке скажу. Стандартных цветов 30 30 цветов углов будет. Углы, ну, подержите, в руках алюминиевые они красятся порошковой краской. Почему алюминиевые? Да потому что мы хотим, чтобы вот мы рассчитываем, что доска будет 50 лет на фасаде стоять, чтобы угол простоял 50 лет, и ничего с ним не случилось. Если он будет какой-то оцинкованный, да еще гнутый, да, может нарушиться покрытие там, цинковое, да, и неизвестно, что там лет через 20 с ним начнет происходить. Соответственно, в елке, да, ну вот вы сами видите, тут тоже, кстати, угол стоит, в елке угол немножко побольше, только из-за того, что в классической доске доска на доску накладывается, соответственно, доска толщиной 10 соответственно, полка, так как две доски накладываются, толщиной 20 мм. А, а как же делается фиброцементной доской кедрал? Делаете вот такой, допустим, какой-нибудь светленький фасад. И на угол вы берете и вот так вот прикручиваете, ну вот тут даже шуруп есть, прикручиваете доску вертикально и делаете угол, ну, вот так вот угол делается. То есть получается, ну если у вас не длинная стена, можно доску пополам распускать. Если длинная стена, то обычно две доски вот так вот стыкуются. И получается такой угол. Ну, по фотографиям тут, наверное, все ясно. Частные дома, я бы, честно говоря, вот по мне, вот этот вот момент больше нравится. На самом деле, так как доска красится, получается, лицевая поверхность и боковые красятся, то, в принципе, стык, он тоже будет окрашенный. Он немножко неровный, но не сказать, что прям сильно бросается в глаза. Нюанс э, больше касается видимого крепления, потому что вот эту доску закрепить нужно будет каким-то шурупом, да, допустим, или по металлу, или по дереву. Соответственно, э, как выходит или утапливают его поглубже и подкрашивают, что ну, смотрится издалека замечательно, но с метра его видно. Высший пилотаж, сразу рассказываю, берете шпаклевку по бетону, пальцем мазанули, так как структура рельефная, Увидеть замазанный и подкрашенный шуруп практически невозможно, сразу хочу сказать. Есть вот такие замечательные саморезы в цвет. Упаковка идет 100 штучная. Вам нужно купить одну упаковку. Если вы потратите полторы тысячи на весь дом лишних, ну, я бы пережил. На самом деле, все так скептически смотрят. Есть вот такие же шурупы, но с более узкой головкой. Они идут со сверлом на конце. Более такие маленькие, миниатюрные. Они... Да, тоже окрашенные. То есть есть два вида шурупов. Я пытаюсь донести. Есть головка широкая, есть головка маленькая. Да, и длина разная. Сейчас скажу, почему длина разная. Априори, априори, эти два шурупа они имели разные предназначения. Смотрите, идея какая. Вот делаете вы, допустим, фасад елочкой. Дальше у вас вот тут вот окно идет, да, допустим, в каркаснике. Вы ставите асимметричный профиль, и вот эту вот доску как бы необходимо привернуть. И именно вот этот короткий шуруп, да, его смысла нету далеко. А, соответственно, вот этот короткий широкая головка был придуман. Он а, шуруп для оконных проемов, так и называется вот в спецификации бельгийской, допустим. А длинные допустим смотрите вы когда делаете угол елка да, допустим двадцатка имеет сверху вы доску еще десятку положили вы уже 30 миллиметров сожрали и вам надо все провернуть насквозь и вот именно вот этот вот шуруп он и был придуман для углов для этого но смотрится все равно с широкой шляпкой лучше потому что тот имеет чуть большую как бы выступ вот этот маленький и честно говоря я вот ну вот у меня в Смоленске дилер входную группу прям свой офис, потолок зашил, у него прям а, витражные окна огромные, там одна стена из клинкера и потолок он в кедрале. Я вот буквально в пятницу был в Смоленске, фотографировал, ну прям вот, прям, прям, ну вот прям, прям, прям, вот прям, прям. Есть, грубо, 5 цветов популярных, которые в режиме онлайн могут продать. Но, опять же, если вы закажете 50, 70 или 90, вам скажут тоже подождать. Если вы закажете там до 5 упаковок, вам, скорее всего, продадут в режиме онлайн сразу. У нас крепеж все-таки стараемся сделать, чтобы он прожил лет 50. Поэтому, если мы так вот к крепежу уже плотно подошли, вообще, как бы, основной шуруп изначально... Был нержавеющий шуруп, и он всю жизнь приезжал из Бельгии. Это вот такая нержавейка. Он немножко там поменял. Сейчас вот с такой вот головкой идет шестигранной. Бита на самом деле обыкновенная, но всегда вот такой пакетик. Но ну, я его тут скотчем заклеил, просто на семинаре вытаскивал. В любой упаковке с шурупами бита лежит в комплекте. В любой. Какую бы вы ни купили, я более того скажу, что вот следующий шуруп... Следующий шуруп я вам сейчас покажу. Это так называемый граберовский шуруп. Совершенно с вами согласен. Даже вот эти вот окрашенные шурупы периодически срываются. Я более того скажу, вот если по честному, вот этот короткий, он не имеет сверла на конце, он требует предварительного засверливания. Да. И да, да. Не, нет. Вот это да, короткий, предварительного засверливания. И если вы увидите, у него еще лопаточки там, да, зачем это сделано? Он немножко больше отверстия, чем свой стержень, разбивает и он дает какой-то шанс на подвижку в случае чего там под система доски, чтобы, ну грубо, чтобы чуть-чуть походило. По поводу вот этой головки можно сорвать, да, срывают. Вы совершенно правильно. Но ну, Поэтому, вот, которая бита идет в комплекте, она довольно-таки туго всходит. По-моему, она как-то... Ну, я сейчас т а, 20 tx что-то такое она называется. Лучше вот ее использовать. Она так довольно-таки тухенько входит. И сами понимаете, как только шуруповерт на бок наклонили, вы шанс, что повредите краску, он, естественно, существует. Я, честно говоря, когда на каких-то мы шоурумах что-то делаем, вот у меня вот эта коробка, но она такая полурабочая, а, ну, я всегда считаю, что выставка должна быть идеальной. Да? Если ты вдруг там что-то там, ну, нюанс какой-то есть, сорвал краску, я всегда выкручиваю, вкручиваю, потом новый. Новый уже по а, старому лезет замечательно, да, и уже сорвать головку ну, невозможно. По поводу а, вот этой коробки грабберовских шурупов а, на самом деле американская компания, которая делает очень неплохой крепеж. Вот такой такой хитрый шлиц. Такой хитрый шлиц и вот такая не менее хитрая бита, которая не является магнитным, но которая конусная и замечательно держит этот шлиц. Зачем сейчас про граббер говорю? Просто вы когда спросили про цену, раньше у нас полторы тысячи стоило 200 штук нержавейки. И это служило большим фактором в применении родного крепежа, ну, потому что не каждый готов заплатить 7 рублей 50 копеек за саморез. Но я вам сразу скажу, что нержавейка она априори не стоит дешево. По большому счету родной получается 6,80 это стоит а, Но опять же, люди да, пищали, да, придумайте альтернативу Был там ну тендер объявлен В России как бы компания Грабер Ну, был две компании, Гарпун и грабер. С Граббером нам более комфортно работать Во-первых, крутится очень неплохо Бита очень прикольная, она у них патентованная на срыв вот этот шуруп ни одного за два года я не сорвал. 680 рублей, упаковка 200 штук. В морском климате, в морском климате это Сочи, там, Крым и т.д. Мы все равно рекомендуем применять нержавейку, потому что, ну, к нержавейке доверие все равно больше. Хотя, судя по упаковке, да, тут написано, что это э, материал ухлеродистая сталь САЕС 1022 с антикоррозионным покрытием Грабер какое-то еще вот это вот пластиковое дополнительное покрытие и в принципе я думаю что этот шуруп довольно таки будет живучий все шурупы по металлической подсистеме они определяются очень легко они всегда короче чем деревянные в общем смотрите да начали мы все-таки с отделки углов но алюминиевый обыкновенный кстати если вы хотите сделать угол не из родного профиля но и не доской Гнут металл, честно скажу, гнут металл, есть раловская таблица, можно подобрать по цвету доски, не все цвета совпадают с ралом, по НФС есть каждому цвету как бы сопоставление, по ралу не с каждым цветом, грубо из 30 где-то процентов, ну 18-20 цветов совпадает идеально по ралу, и гнут углы, Единственный металл вот таким узким углом не гнется, его гнут широким тогда, потому что он ломается, при узком этом, ну и металл желательно брать как минимум 0,5 и там потолще, чтобы гнуть. Но в принципе можете менять на ходовые качества это не влияет. То есть я бы себе не пилил, потому что он довольно-таки острый получается, вероятность поломки, скола большая. Не в пилении, а просто вы идете там задели, там да, в эксплуатации задели сколоть. Во-вторых, я больше вижу другой нюанс. Вот есть деревянная подсистема. Дерево все равно живой материал. Рано или поздно ваш угол может начать расходиться. Какую эстетику вы получите? Ну вот так, если подумать. Да да даже металл, он тоже от температуры потихоньку расширяется. То есть, в принципе, мы не используем герметиков, да, и ничего ходить там, в принципе, ну, относительно не это. Но мне кажется, что это вот мнимая эстетика года на два-пять. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Я, я просто, знаете, я вот всегда говорю, как бы я сделал себе. Я, я себе бы опасался так сделать. Классическая доска кедрал крепится только на саморезы. Саморезы по металлу и саморезы по дереву. Саморезы по дереву нержавейка. Саморезы по а -а -а металлу – это оцинковка. А, точно так же саморезы по дереву есть тоже оцинкованный грабер, Да, и по металлу, и поэтому оцинкованный с дополнительным антикоррозионным покрытием. То есть, ну тут только саморезы. То есть, вариантов больше никаких нету. А, доска кедралклик крепится на клямер плюс саморез или клямер плюс заклепка. Мы убрали из инструкции э, монтажные на гвозди. Если взять старую инструкцию двухгодичной давности, это было. Монтаж на гвозди, у меня есть объект смонтирован на это. А. Я очень боюсь наших гвоздей, что они опять же не заржавеют лет через 5. Б. А. Правильно вы сказали. Нужен пневматический пистолет, который просто застрелит и, да, и остановится в нужном моменте. Не пробьет эту доску, не это. То есть там все выставлено и хорошо. С. А, Случись вам что разобрать, каким образом вы этот гвоздь будете это. Взять просто молоток и лупить, забивать гвозди, ну это маразматично, то есть, по большому счету. Ну, на мой взгляд, маразматично. Поэтому про гвозди мы никогда не рассказываем. Ну, соответственно, кедрал клик крепится на кляймер плюс заклепка, плюс саморез. Как думаете, когда заклепка, когда саморез? По металлу заклепка. по металлу заклепка. По дереву идет саморез. Ну, вот в таких это коробках едет 250 штук клямеров. И 250. Ну, возьмите там, раздайте там клямеры. А, кляймер. Клямер на самом деле. И вот прям в этой упаковке, в этой упаковке будет вот такой пакетик с саморезами избитый лежать. Что делает клямер? Клямер устанавливается на подсистему. Внимание на меня. И вот просто вот так одевается, то есть ничего сложного нет, он взял и оделся, да, соответственно дальше, если деревянная подсистема, вы закрутили саморез, а, смотрите сразу тоже, иногда делают металлическую подсистему, металлическую подсистему с кляймерами. но заклепки выкидывают, потому что заклепочниками не любят у нас в России работать, и берут, вставляют а, какую-нибудь а, спресс шайбой, да, там, головку такую, знаете, плоскую. Ну, то есть, грубо, выкинули заклепки, взяли саморезы. Во-первых, вот этот вот шуруп, он, если возьмете магнитик, не знаю, есть у меня магнитик, и клямер, и саморез нержавеющий опять идет. Отсюда его цена там 16,50 получается. Б. Когда выкидывают и вставляют вместо заклепки, вставляют обыкновенный шуруп, следующая доска садится вот на этот клямер. И задняя стенка плотно заходит, потому что головка более выпуклая, чем у родного самореза. Вот этот нюанс надо учесть, потому что заклепку выкинули, потому что нам не нравится, а сделали более толстую головку, и доска клик садится туговато, не, не очень, как бы, хорошо это. Поэтому лучше не менять. Хотя, опять же, знаете, вот кто с керамогранитом, опять же, коммерческие объекты строит, они с пнемозаклепочниками на, на короткой ноге они нормально с ними работают. Они говорят: слушай, ну нормально, чем мы и так всю жизнь с ними работаем. То есть, ну, опять же, у участников да, пнемозаклепочников как бы крайне редко. Поэтому вот этот нюанс. Ну, соответственно, у кедралла да, следующий пункт идем. У кедралок пластового фасад елочкой в нахлест или фасад в стык-стык. Так, смотрите по поводу размеров доски. Длина, что у доски клик, что у доски классической 3,60. То есть 3,6 метра. Дальше. Ширина у классической доски 190, у доски Клик 186. Ширина. И толщина у доски классической десятка, у доски Клик 12. Доска Клик а, только у нас, как у единственного производителя есть. Она запатентована. Не знаю, сколько еще патент будет действовать. Ни у одного другого производителя вот этого варианта просто нету фиброцементе про ширину смотрите доска классическая 19 а доска клика 186 то есть она уже на 4 миллиметра а вот полезная площадь у кедрала меньше а у клика больше как думаете почему за счет нахлеста да и вот если мы делаем стык стык то полезная площадь не 0 576 а 0 684 да еще плюс зазор то есть, поэтому в России, я думаю, очень популярен этот тип монтажа. Больше мне не нравится, все-таки видимое крепление. И вес, соответственно, 11,2 11 килограмма, 12,2 килограмма вес у доски Клик. Ну, тоже понятно за счет толщины, да? А, смотрите, ну, цветовая гамма, она, в принципе, во всех буклетах, во всех этих она существует. То есть, откроете вы каталог. Обычно всегда сзади, на последних страницах есть цветовая гамма. Соответственно, вот смотрите. Цвет, цветовая гамма 31 цвет, кроме цвета C21. Только для кедрала Но я уже сказал, что клик в 21 цвете тоже существует. Теперь по поводу доборников. То есть, углы на классический клик в 21 цвете наконец-то в России появились. А вот на клика углов до сих пор нету в 21 цвете. Поэтому вот тоже нюанс, который надо учитывать. Ну, опять же, тогда угол делаете из классической доски. То есть, ну, обычно, наоборот, кстати, берут светлый фасад или темный фасад, и контрастные делают углы, то есть зонирование какое-то делают. Я всегда рекомендую, не делайте дом одноцветным, делайте такое, знаете, цветовое смешение, то есть разнообразие, вносите зонирование, деление какое-то. Ну, гораздо интереснее будет смотреться. По поводу доборных элементов сейчас вкратце остановимся. Все видели, нет вообще вот эти коробки, понимаете, вообще зачем они существуют, нет? На самом деле, вот смотрите, вот эта вот резиночка, да, она вот видна, вот здесь нету, здесь есть, здесь есть, здесь есть, здесь есть, здесь есть. Э -э она нужна в принципе, в принципе, на деревянную подсистему. То есть на месте стыка двух досок на деревянной подсистеме мы используем ЕПДМ-ленту. Но вот ребята, опыт ребят Латилуду, я рассказываю на каждом семинаре, они применяют и на металле. А металл может быть просто оцинкованный без покрытия. И он, как зеркало, может блестеть в швы. Да? Вот они говорят, был у них дом недалеко от водохранилища. Как солнце садится, так эти проблески там, в эти стыки постоянно видны. Это имеет место быть, да, и они просто проложили эту резинку, чтобы как бы эффект зеркала это убрать. Второе, а, у нас любят поставить сильные двери сейф на металлической подсистеме, да, довольно-таки звонкая, все равно получается подсистема. В качестве демпфера они тоже использовали эту резинку. И вот про второй элемент спрошу, так, вот перфорированный. так, вот, так вы тоже молчите? От мышей, от грызунов, да, все правильно, как бы. Атос, от, от, от муравьев не помахает, честно скажу, Пр, пролезает. А, как думаете, когда он нужен вообще? он нужен когда есть утеплитель. как, как бы а, мы просто есть дома, есть дома, да. Ну, допустим, иногда сейчас строят из какого-нибудь а, блока паратерм, знаете вот это красные блоки да. Их тоже эстетически надо закрывать. Кто-то штукатурит, кто-то там облицовочным кирпичом, кто-то элементарно под систему и кедрал нашивает. В принципе, утеплять там не надо. И вот в этом случае, если у вас ну, мышь между кирпичной стеной и просто кедралом, она жить не будет. То есть, в принципе, там вот это можно не применять. Если утеплителя нету, то вот это не применяем. Или, допустим, сип-панельные дома. То есть, по большому счету у них уже, да, между двух листов USB-утеплитель, а им, в принципе, утеплитель снаружи не нужен. И они шьют вот без этого, просто деревянные или там п образную профиль металлический, и погнали кедрал делать. Вот, смотрите, когда стыкуем два цвета, вот есть вот такие э -э, планочки еще есть так называемый конечный профиль. Иногда, чтобы вот этот вот край тоже там более-менее эстетически сделать, есть ну вот он в общем грубо при переходе вот можем использовать то есть и дальше пошел другой цвет